Друзья, всем привет! Сегодня у нас самоделка, основу которой состоит вот из такой медной трубки. У меня есть два вида, я выбрал та, что потоньше. От нее отмерил три отрезка по 110 десять мм. А далее, зажав в тисочки и обязательно надев защитные очки на глаза, отпилил болгаркой эти самые отрезки. Шилом немного развальцевал трубки с обоих сторон, так как при резке их немного закрыло. Далее в строительном магазине купил пару метров вот такого асбестового шнура. Стоит 20 рублей за метр. Отрежу кусок, равный около 200 миллиметрам. Взял с запасом, так как лишнее отрежется. Шнур состоит из 10 маленьких ниток. Делю этот пополам, чтобы получить по 5 ниток в каждом отрезке. Далее вставляю шнуры в трубки. Так как из одного шнура получилось 2, а трубки 3, то, естественно, я дополнительно отрезал еще один отрезок от целого шнура и также разделил пополам для третьей трубки. Теперь трубки сгибаю пополам на минимально возможный радиус, чтобы сгиб был не пережат. Первая часть самоделки готова. Убираю заготовки в сторону и беру обычную жестяную банку. Отступив от донышка примерно 50 мм, делаю разметку по окружности банки, а потом ножницами режу по линии. Так, теперь донышко будет верхней частью. Прикладываю заготовку из медной трубки так, чтобы по кругу разместить все три согнутые трубки на равном расстоянии друг от друга. А далее просверливаю отверстия. Сначала использовал сверло поменьше, а потом побольше. Отверстия нужны, в моем случае, диаметром 5,5 мм. Как раз, чтобы плотно входили согнутые трубки. Шилом накерниваю посередине больших расстояний и дополнительно сверлом в 1 мм сверлю отверстие. Должно примерно получиться вот так. Далее, продев шнурок в отверстие, вставляю гнутые медные трубки на свои места. Сбоку также сверлю отверстие диаметром 5,5 мм. Наждачкой снимаю краску. Беру холодную сварку и промазываю стыки трубок с банкой. Должно быть герметично. В отверстие сбоку вклеиваю гайку М6. Подождав, с полчасика должно все высохнуть. Теперь нам понадобится еще банка, от которой одна, отступаем пару сантиметров и отрезаем донышко. От шнурков отрезаю лишнее, оставив один сантиметр ниже линии отреза банки. Теперь соединяю обе части, но так как диаметр банок одинаковый, то в нижней части немного сгибаю край по кругу. Тогда банки легко и плотно входят друг в друга. Так, вот и готова практически наша самоделка, осталось испытать. Для этого у меня есть спирт, можно использовать метиловый или этиловый, а кто увлекается самогоной вареньем, может использовать так называемые головы. Набираю спирт в шприц и в боковое отверстие самоделки его вливаю. Так я влил пару шприцов по 20 кубиков, то есть 40 мл, и закручиваю отверстие болтом. Еще около 5 мл вливаю наверх, где расположены трубки, и поджигаю спирт начинает кипеть и пламя нагревать трубки, в которых асбестовые шнуры напитались спиртом. Для наглядности процесса немного уменьшил свет. Спирт сверху выгорел и теперь горят пары спирта из самой банки, так как пламя нагрело трубки со спиртом. Трубки нагреваются все сильнее, выделяя больше паров спирта и пламя начинает гореть как газовая горелка или турбозажигалка, выделяя большее количество тепла. Из консервной банки сделал такую подставку и теперь попробую вскипятить пол-литра холодной воды. Для чистоты эксперимента использовал термометр, который показал температуру воды почти в 13 градусов. И заодно зафиксирую время. Посмотрим, что получится и за сколько справится эта горелка. Через минуту уже было 45 градусов. Через 5 минут вода начала закипать и через 7 уже вовсю кипела. Потом я проверил горелку и увидел, что там еще остался спирт и что-то впитали в себя шнуры. Так что расход минимальный. Я считаю, очень классная вещь получилась. Друзья, как считаете вы? Если классная, то поставьте лайк этому видео. И напишите в комментариях, в каких ситуациях пригодилась бы такая горелка. И на каком еще топливе, кроме спирта, она возможно будет работать. Тех, кто не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!